Всем добрый день! Сейчас на проду 150, литровый дизель, тринадцатый год, будем проверять состояние EGR. Нуждается ли он в чистке или нет, покажет вскрытие. На данный момент пробег 213 тысяч EGR ни разу не чистился, так что решил проверить на всякий случай. Два трубок сняли, видим незначительный нагар, как для 213 тысяч выглядит хорошо, и я не вижу необходимости чистить его, так как ошибки нет, герметичность хорошая, двигатель работает тоже хорошо, тяга не упала. Тем более есть вероятность, скажем 50 на 50, что при чистке клапана EGR можно его нарушить, так как теряется герметичность. Заводские настройки из заводские, если все работает тогда и трогать не стоит. Не раз приезжали прадики с пробегом 400 тысяч. Только тогда высвечивается ошибка. Естественно, состояние ЕГР было печальным. После чистки двигатель работать стал как раньше. Но началась появляться ошибка. В итоге ошибку не удалось победить и остановились на замене ЕГР. Насколько быстро засрется клапан ЕГР зависит от стиля езды. Если это город, то пробки постоянные, то быстрее засрется. Если это город раз там 50 на 50 или там... Больше как бы трассы, то меньше засрется, так как все-таки даете обороты, там скорость, выдувает всю эту хрень. Для себя я сделал вывод, катаюсь до победы, а когда высветится ошибка, заглушу клапан и вырежу катализатор. Менять EGR и катализатор не хочется, так как дорого, да и машина повеселее поедет. Главное найти нормальный сервис, который перепрошьет и сделает все по-людски. Если видео кому-то оказалось полезным, буду благодарен за лайк. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу чистки EGR. Может ваш комментарий кому-то окажется полезным. Да и я что-то новое узнаю. Все-таки спорная тема. С вами был канал Ресурсы Факт. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи на дорогах. Пока.